Такой же анекдот рассказать <связывается> Вот когда не надо, нету, когда надо, никак, а когда не надо, лезут в голову они Можете спеть. Давай я расскажу. <связывается> давайте. Давай. А я извиняюсь, как, как к вам можно обращаться? как у вас? Как... Евгений Иванович. А, Евгений Иванович? Да. Он спрашивает, а, как а, обращаться. Евгений Иванович, давайте, рассказывайте.